Глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Разрешите представить вам наш клинический опыт лечения пациентки с метастатическим немелкоклеточным раком легкого. Пациентка молодая, 43 лет, и сопутствующей патологии обращает на себя внимание наличие у нее рака шейки матки первой стадии, радикально пролеченного в 2011 году. Пациентка не курящая. И в настоящее время она не курит. Из нам известно, что рак легкого у нее был выявлен в январе 2020 года, когда по экстренным показаниям она поступила с клиникой бронхолегочного кровотечения и была выполнена эмболизация бронхиальных артерий, и пациентка по месту жительства была обследована. По результатам компьютерной томографии у нее был выявлен центральный рак левого легкого без отдаленных метастазов. Была проведена фибробронхоскопия, был верифицирован плоскоклеточный рак. В январе 2020 года пациентке было проведено радикальное оперативное лечение в объеме левосторонней расширенной пневмонэктомии с лимфодиссекцией средостения. При гистологическом исследовании послеоперационного материала был повторно подтвержден плоскоклеточный неороговевающий рак. Также гистологический материал был исследован на статус драйверных мутаций, и у пациентки была выявлена положительная экспрессия pd 1 как заведено по стандартам нашего учреждения, все первичные пациенты обсуждаются на консилиуме, и для данной пациентки был установлен диагноз центрального рака левого легкого, стадия 3аа. А пациентке по решению консилиума было проведено 4 курса адювантной химиотерапии по схеме этопозиции с плотином, а также послеоперационный курс лучевой терапии до суммарной дозы 50 грей. И далее пациентка в течение 9 месяцев наблюдалась. Однако в мае 2021 года пациентка пришла на прием и стала предъявлять жалобы на то, что у нее появилась достаточно выраженная слабость и дискомфорт в поясничной области и эпикастрии. Пациентке была проведена компьютерная томография и был выявлен первый рецидив в виде метастазов в селезенку и обе почки. И данный слайд для интерактивного голосования. Какую тактику первой линии лечения метастатического процесса вы бы могли порекомендовать для этой пациентки? Ну, напомню, что это плоскоклеточный рак с наличием клинических симптомов, достаточно высокой опухолевой нагрузкой и статусом PDL1 положительным. Друзья, голосуем. А я пока спрошу Сергея Владимировича, что вы думаете про больного с плоскоклеточным раком, который никогда не курил? А, конечно, в первую очередь пересмотреть, да, стекла. Эти матки не плоскоклеточные у было? Там была тоже плоскоклеточная. Многие стологи утверждали, что это не метастаз. ТТФ один. Друзья, мы сейчас узнаем, да, результат. Химиотерапия 14%, иммунотерапия 32% и 4% симптоматическая терапия. Дарья Михайловна, а как бы Вы объяснили вот выбор коллег в пользу химиотерапии и иммунотерапии? А вот сейчас я как раз перейду на следующий слайд. Они знают ваш случай? А? Они знают Ваш случай? Ну, дело в том, что голосование и выбор нашей тактики они абсолютно сошлись. Мы выбрали тактику применения комбинированного режима химии и иммунотерапии. И тактика эта была основана на том, что все-таки пациентка молодая. На том, что тактика, на том, что прогрессирование процесса после завершения дивантной терапии оно произошло достаточно быстро. То есть прогрессирование произошло менее чем за год, то есть в течение 9 месяцев. А также по результатам гистологического исследования опухоль была достаточно агрессивна, был высокий уровень КИ-67 до 95%. Ну и вспоминали мы, конечно, при назначении лечения результат исследования КИНО-407, которое нам доказало преимущество комбинации иммунотерапии пембролизумабом с химиотерапией по схеме по клетоксел карбоплатин. Ну и хотелось бы привести еще вот этот слайд, он мне тоже очень нравится, это результаты исследования, которые доказывают э, прогностическую, э, прогностическую такую значимость индекса КИ-67 при лечении э, пациентов с распространенным плоскоклеточным раком легкого. Мы видим, что э, пациенты, которые имеют высокоагрессивную опухоль с индексом КИ-67, более 45% при назначении им только химиотерапии, имеют меньшую общую и беспрогрессивную выживаемость в сравнении с пациентами, которые имели менее агрессивные опухоли. И, конечно, основываясь на всех этих фактах, мы обсудили эту пациентку коллегиально и приняли решение назначить ей комбинацию химиотерапии по схеме поклитоксел карбоплатин с пембролизумабом. И пациентка начала лечение в июне этого года. Ей было проведено четыре курса комбинации химии и иммунотерапии. Также с учетом того, что пациентка получала химиотерапию в таких достаточно высоких расчетных дозах с целью профилактики тяжелых нейтропений и для того, чтобы она смогла соблюсти все циклы лечения в назначенный срок, мы проводили еще профилактику стимулирующими факторами. И в августе этого года, после завершения четырех курсов комбинации химии и иммунотерапии, пациентке был проведен первый КТ-контроль, и на этом э, КТ мы увидели, что значительно уменьшилась опухолевая нагрузка. Хотелось бы отметить, что пациентка уже после первого введения комбинации химиотерапии с иммунотерапией отмечала клиническое улучшение в виде уменьшения всех симптомов. Поэтому далее и по сей день пациентка продолжает получать поддерживающую иммунотерапию пембролизумапом. В настоящий момент проведено 9 курсов иммунотерапии. Пациентка лечение переносит хорошо, и далее мы планируем продолжать ей эту терапию. Так выглядят сканы КТ, выполненные в ноябре этого года. Продолжается дальнейшее уменьшение опухоли. Ну, для наглядности представлена таблица очагов. Мы видим, что после четырех курсов комбинации у нас достигнут частичный ответ, минус 45%, и по настоящий момент продолжается уменьшение опухолевой нагрузки, в настоящий момент снижение на 72%. За период лечения пациентке не зарегистрировано каких-то тяжелых нейтропений. А симптомы, которые имелись на момент старта лечения, они у нее регрессировали уже после первого цикла лечения. Из нежелательных явлений во время терапии она отмечала только утомляемость первой степени, артрологии первой степени, которые не требовали назначения какого-то дополнительного лечения. При контроле показателей тиреоидной панели они у нее в норме. И особенностью этого случая является то, что вот у этой молодой пациентки достигнут очень быстрый адекватный контроль над болезнью. Пациентка социально активная, она работает, воспитывает своих троих детей. Соблюден стопроцентный комплайнс при проведении лечения сохранено ее хорошее и адекватное качество жизни. Пациентка хорошо очень переносит лечение, настроена на него. И текущий статус ПЭКУ у нее равен нулю. Это ли не Спасибо за внимание.